Итак, кадры для вариовизитки были подготовлены. Теперь будем печатать. Открываю программу и загружаю все 16 кадров, сделанные ранее. Ставлю галочку вращения холста, выбираю метод интерполяции по соседним пикселям. Печатать картинку я буду так, чтобы головка двигалась вдоль направления кодировочных полос. Общее составное изображение получится довольно большое, и я знаю, что при данном варианте печати мой принтер выведет эту картинку криво, но по четкости этот вариант лучше всего подойдет для варио. Ввожу LPI просмотра 75 и 75,57, настроечную рамку поставлю 3 мм, ширину настроечных сделаю 75%. процентов, Поворачиваю картинку на 90 градусов для печати варио и ввожу размеры визитки, у меня 94 на 54 мм. Программа округлила до 53 мм. Ставлю изменения пропорций, ввожу 54. Включаю галочку дублирования. И выставляю число дубли по ширине 4. По высоте так и оставляю 2. Параметр k равен минус единице. Поэтому программа будет генерировать тест. Жму кодирование. Жду пока кодировка закончится. Сворачиваю программу, но не закрываю. Открываю Photoshop и перетаскиваю файл. Кодировочные полосы сейчас расположены вертикально, что будет перпендикулярно движению печатающей головки. Мне же нужно параллельно, поэтому поворачиваю тест на 90 градусов и отправляю на печать. Вот так выглядит тест при наклейке пластика. Забавный эффект варио. Ранее я печатал подобный тест без поворота. Я его поместил сверху и кое-как снял. На верхнем, что без поворота, явно проглядывается муар. Поэтому для варио такая печать будет хуже, чем с поворотом. Я стабилизировал картинку теста. Она делится на 4 блока по ширине, что равняется числу дублей изображения по горизонтали. По вертикали – это количество вариантов параметра «К». А каждый такой участок соответствует настроечной рамке со своими метками центрального кадра. Совмещать пластик с тестом нужно по первому блоку. Там все участки идентичны, и по нему же настроить центральный кадр. Должно выглядеть так. Это боковые настроечные, а это метки центра. Их настраиваем, как описано в уроке с тигром. Далее, чтобы определить параметр «К», Нужно выбрать горизонтальную полосу, на которой все центральные метки расположены правильно. Сейчас камера находится по центру над вторым блоком. Верно расположенные метки центрального кадра здесь на полосе 0 и 15. Над третьим блоком 0, 7, 15. Над четвертым блоком их еще больше, но выбирать уже нужно между нулевой и 15. Я выбрал 15. Теперь разворачиваем программу. И вводим вместо минус 1 15. Выбираю галочку ⁇ Мелкий текст ⁇ поскольку у меня присутствует маленький текст без смещения. Кодировать ⁇ жду. Перехожу в Photoshop и открываю файл. Вот эта полоска. Собственно и есть тот номер К, который мы определяли в тесте. Поворачиваем картинку. И отправляем на печать. Вот что получилось. По настроечной рамке можно видеть и дугу направляющей головки, и общий скос. Это было ожидаемо. А вот так вот выглядит ровно напечатанная картинка при печати перпендикулярно движению головки. Коэффициент К тут был равен 3. Настроечная рамка смотрится идеально и везде центральный кадр стоит на месте. Первый столбец, второй, третий. Но присутствует муар, а также размытость картинки немного больше, чем при печати параллельно. Поэтому нужно выбирать, что и как печатать, зависимости от принтера и содержания самой картинки. Теперь проверим правильность выбора параметра «К». Смотрим по центру первой визитки. Метки ведут себя правильно. По центру второй – также верно. На третьей тоже вижу в центре зеленые. На четвертой – аналогично. Значит, с номером «К» не ошибся. Осталось все это порезать. Вот так выглядит конечная анимация.